Привет, ребят, без лишних вступлений, без всего. Во-первых, сегодня планировался ролик достаточно дорогой. В принципе, он такой и выйдет, потому что на балансе 50 тысяч. То есть, фактически, это шансы на аккаунте после слива сотки. Но плюсом ко всему, короче, я успел залететь на вот этот биткоин-кейс. Кто не знает, он постоянно меняет свою стоимость. И я успел залететь, когда у него стоимость сейчас 300 с лишним рублей. Надеюсь, что... Слушайте, ну может быть такое, что, конечно, шансы меняются вместе с этим биткоин-кейсом, но хочется немного пооткрывать его. Все же самое интересное это посмотреть, что происходит с шансами на MyCSGO после слива 100 тысяч рублей. Кстати, хоть ролик и не рекламный, но на MyCSGO просто отличная ревка, с которой я заработал уже 18 к, и это хоть как-то помогает мне депать на сайты. Плюс сейчас и прокачки пошли, ну вот так с рекламой ревки проще. Поэтому, ребят, все, кто хотят депать на MyCSGO и ни ссылок, ни промиков прикрепить, ничего не будет, просто кому интересно, можете сами писать их при депе. Здесь промики на 40%, процентов. депозит на 35%, на 30%. Короче, промиков много. Кому интересно, вбивайте. Я вам за это очень благодарен. Это даже лучшая поддержка, чем лайк под роликом, потому что здесь эту всю историю можно сразу выводить себе деньгами, а не скинами. И это очень удобно, тем более, когда мы делаем прокачки. Но ну, это вообще удобно, поэтому всем огромное спасибо, кто по промикам депает. Это реально очень крутая поддержка. Кому-то смотри, кстати, с дигла выпал пламя. Но, слушай, вот с этим кстати, биткоин-кейсом я не знаю вообще, ну типа, просто знаете, вот я, да, как думаю, мы э, на прошлом ролике слили, короче, 100 тысяч рублей, это много, это очень много, и вместо того, чтобы сейчас идти на какие-то действительно дорогие кейсы, я иду, блин, на биткоин кейс, ну что-то у меня в голове коротнуло, я такой думаю, ага, но он типа дешевел, а может открыть. Наверное, это вообще... Это просто глупо, скорее всего. Он 59 рублей стоит! Блин, ну давай попробуем. Ну, типа, чем он дешевле, тем меньше он даст. Это, в принципе, логично. Но биткоин-кейс за 59 рублей, он бывает, э, стоит, типа, знаешь, там, 6-5 тысяч. Сейчас он стоит 59. Я думаю, это просто байт, и, наверное, шансы урезаются вместе э, с ценой кейса. И, наверное, все-таки открывать этот биткоин-кейс, ну, это глупо. Но, тем не менее, я хотел попробовать пооткрывать. Особенно за 59 я вообще никогда его не ловил. Они, кстати, я заметил, почистили кейсы. То есть, у них кейса стало реально меньше. Ну, или просто разделы добавили. В общем, но ну, мне кажется, что все-таки почистили кейсы. Да, если идем по дорогим, по интересным, я сразу на Сквидварда, потому что кейс тоже Но ну, не то что культовый, но достаточно старый. И, типа, открыть его, ну, почему нет? Тем более, кстати, мы здесь минусанемся неплохо. Ха, хотя, подожди, код красный. Ну, нет, всего лишь 9900. Кейс стоит 17 тысяч рублей. Это шансы, блин, после слива сот ну, то есть, кто не видел предыдущий ролик, посмотрите, там прям подчастую. Я очень сильно надеялся, что сегодня Посейдон, ну, типа, мигалка... А, это закалка поверхностная, я думал, мигалка, мигалка, по-моему, подороже бы стоила. Ну, что то как-то... Слушай, ну, вообще не особо. Типа, реально, я такой думаю, ну, давай пойдем по дорогим кейсам. А профита с этого, ну, вообще немного... Типа, блин, я все-таки над... Шелковый тигр, дешевый Мне показалось там какая-то дорогая вапа, Знаешь, когда всегда вапа выпадает, кстати, 19 тысяч Но это не сильно око, поэтому нечего радоваться Когда выпадает авапа, всегда Ну, ты такой, типа, вау, авапа, она будет Дорогая, а здесь по факту нифига 2-3 редлайна, вот это поинтересней Вопрос в качестве этих редлайнов Блин, они нифига некачественные Надо обратно отправлять на завод их Переделывать, но они очень дешевые Тут есть Dragon лор на 0.001% который стоит на секундочку 600 47 тысяч рублей. Я думаю, все прекрасно понимают, что он мне не выпадет. Но, опять же, мы открываем на аккаунте ютубера, но, блин, не Dragon лор за полмиллиона. Это вообще прям как-то жестко. Ладненько, нам нужен. Давай сразу посмотрим, что нам надо. Хотя бы Огненный Змей за 82 куска. Ну, типа, кейс стоит 1700, да даже не ну типа, он стоит 1700. Распространение не вывезло нифига, 12 тысяч всего. На балансе остается 16 кусков. Сквидвард кейс показывает просто очень плохие результаты. Очень плохие. Я не знаю, что делать. У нас минус полтинник такими темпами будет, но я все же надеюсь, что еще что-то дропнется Императрица шальная, кот красный Кал, это, это говно 4500 на балансе остается Слушай, ну 4500 на валике Я не знаю, если сейчас ничего не выпадает Это херово Это очень и очень плохо Ну, да, здравствуйте, здесь у нас джекпот Слушай, я даже не знаю, что сейчас делать. А если мы какой-нибудь бивис кейс откроем Дай пять раз Блин, хотелось бы, конечно, на живой Но, ну слушай, минус полтишок У меня уже немного тильтовать начинаю я, конечно... Блин, ну... Я не надеялся на Драгон но типа, хоть как-то деньги окупить. Было бы круто. Ну, что-то как-то 7500. Сквидворд 1700, это по факту самый дорогой из вот этих кейсов. Есть еще, ну, 20-ку у нас уже не хватает. 19 тысяч, соответственно, не хватает. Из остального ножи есть. Можно какие-нибудь ножи открыть. Но, опять же, можно уйти оттуда ни с чем вообще. Изи knife Ну, тоже такое себе. Слушай, все-таки, наверное, самое оптимальное, что можно крутить, это сквидверт кейс. Ну, потому что соотношение цена и дроп, который тут есть, ну, как бы но. Просто будем реально рассчитывать на то, что что-то с него по итогу выпадет на 3500. У нас есть 4000 рублей. У нас не хватает на вот этот ножевой кейс, я понял. Кстати, есть кейс Fire and Die. Блин! Просто посмотри на это. Я почему-то такие снимания во внимание не брал. Ладно, давай дальше пробуем сквидвар. Просто будем реально надеяться на то, что с него что-то выпадет. Ну, типа, полтинник. И по факту никакого хорошего дропа нет. Я уже немного начинаю, ну, реально тильтовать. Да даже не, не немного, а много. Жало смерти и неонар. Что это за такое? А, семнашка, кстати. Неплохо. Ну, типа, ну, 18 тысяч. Okay. хорошо, типа, мы купили 10 кейсов, хочется -то купить полтинник, то есть, как бы, надо окупать 50 тысяч, а не 10 Squidward кейсов, поэтому я не знаю, как здесь оно дальше будет действовать, типа, опять 6200, окей, okay, во всяком случае, пробуем дальше, типа, я, может быть, стоит открыть какой-нибудь этот, айс и огонь, огонь и лед? Но он стоит 4500. Типа, если бы я раньше увидел, я увидел реально поздно. У нас здесь, кстати, выпало, ну, нуар 1700. Бля, что делать? Фастом давай попробуем. Скоростной зверь, кстати, неплохо. Ну, хоть немного сейф 2000 рублей. Блин. На аккаунте 3800 лежит. Но все-таки ролик получился по Сквидвард Кейсу. Я хотел сделать по битку, получился по Сквидварду и Цербер. Но нас хватит на еще один кейс. Может быть, даже нет. Это нифига не окуп. Давай еще. 900 остается, если сейчас нам Сквидвард Кейс нифига не дает фактически там это... так сколько 17 тысяч 18 не опять 17 выдал но 18 к на баллике пойдет блин ну это наверное будет дорого ну типа смотри мы можем открыть три кейса а здесь есть водяной за 300 рублей давай мы попробуем открыть один кейс условно ну типа он реально дорогой и тут есть водяной за три сотки рублей мне страшно открывать три штуки сразу потому что это будет но это не водяной это хотя бы не водяной. Хотя он стоит косарь. Давай еще. Давай еще. Блин, нужен какой-нибудь нож за 1099. Это на нож, в принципе, не похоже. Ну, слушай, уже как-то не смешно. 1800. Короче, я подумал, честно, уже либо заходит, либо нет. Реально, я сейчас просто думал, что крутить. Но ибо хоть какие-то шансы у нас должны остаться хотя бы на что-то Придать. ЗУБ ТИГРА, ну спасибо! Ну вот это можно вздохнуть, это в принципе, это мы живем-живем, 47 тысяч, это не окуп, но это 47 кусков, а если мы продадим, ну мы бэкнули деп, то есть я вот сейчас, я реально рад, что хоть так оно получилось, может быть хоть еще один ножичек за тигра, ну блять, это 2018. 19к, 24 на балике. Ну, ой, 24 стоит. В принципе, окуп. Вот знаешь, у нас плюс 7000 тысяч. Что я хочу сделать? Дойти до чего-то дорогого. Это не за один ролик, естественно. Прокачки подписчиков мы... Шли до медузы. У нас не получилось. На своем аккаунте я давно ни до чего дорогого не доходил. Здесь есть Драгон Лор за 250, есть Вой за 272, есть DL за 648 тысяч. Если сейчас мы не сольем наши последние деньги, потому что я хочу все-таки рискнуть и открыть 10 вот этих. Ну давай даже не 10, 5. 10 это жестко, извините, это дорого. Огонь и лед. Если получится. Что-то сделать из этого? Ребят, напишите в комментах. Хотите ли вы увидеть продолжение? Я хочу попробовать дойти на своем аккаунте до чего-то реально годного. На аккаунте подписчикам это делали два раза. Я хочу сделать это на своем маке. Ну, реально, я для себя хочу что-то крутое выбить. Я не буду с этим бегать. Я не играю в кэс, я это продам, но... НОЖ! Пойдет. Нож пойдет, фальшу он, это 13к. Короче, 54 мы в плюсах на 4000. Стоит ли еще? Опять же, можно еще 10 кейсов открыть. Но, че с этого? Вот, я не знаю. Давай, подожди, еще посмотрим, что можно поделать. А допустим, авапу. Авапа не грузится, значит, на, не надо нам авапу. Подожди, может мне интернет оффнулся? Короче, у меня сейчас просто оффнулся интернет. Вот э, у меня какой день подряд просто иннет отключает нафиг. И у меня сейчас во время записи просто друбился интернет. Я не знаю как. Ребята, у меня Вроде появился интернет, чему искренне рад Короче, у меня сейчас может начаться Отключение, и ролик я уже хочу закончить Кстати, появился какой-то бонус кейс Что это? Просто, я думал там Типа бонус может выпадать В общем, попробуем открыть, я не хочу открывать кейс за полтинник Тратить все, что есть на балансе Я хочу попробовать открыть что-то подобное Типа 18 тысяч, если выпадает Что-то, это будет круто, потому что Следующая рубрика, все-таки, хочется попробовать Дойти до чего-то дорогого, это поверхностно за Градиент, блин <звы> Так, ну все Соточка есть. Подождите, серьезно, спрашивают мне Мэкэс Гоу. Фактически это плюс, что получается Плюс 60 тысяч от дефа. Слушай, ну, я реально уже в один момент Начал переживать, когда он меня начал сливать Но, благо, выпал Я не знаю, как с ним материться, у меня 12 Даже уже почти час ночи, я очень сильно переживаю И по итогу выпал нож Вот, ну, серьезно, это был дикий подсейв Потому как я все-таки хочу попробовать Дойти до чего-то дорогого, пожалуйста, выберите В комментах за меня, либо это ДЛ за 259, либо за 648 За 648 это топ Если, кстати, баликом это делаем да всем балансам это блин 11 процентов но это бред поэтому если за ш... полмиллиона рублей это будет несколько роликов мы сделаем апгрейд до этого ДЛ, ну типа за несколько видосов я надеюсь все получится если идем до вот этого ДЛа за 200 кусков, это, ну я думаю В следующем ролике уже сделаем, поэтому напишите Что вы хотите видеть, ибо у меня Ситуация следующая, в прошлом ролике 100 кадеп, Здесь 50, чтобы эту соточку И полтинника купить, хотя бы 259 Нужно, это будет плюс 100 тысяч рублей И вот этот ДЛ забрать бы было очень круто Поэтому, ребят, всем огромное спасибо, пожалуйста Напишите, до какого ДЛ дойти За пол ляма или за 259, потому что Очень важно, я хочу знать, что вы хотите видеть Главное, что успели дозаписать, потому что у меня Что-то с Анетом какие-то проблемы начали Всем огромное еще раз спасибо за просмотр, это был человек реально сегодня вот просто под конец свертонуло. Фух, я даже как-то это выдохнуть что ли. Всем еще раз огромное спасибо, до новых встреч, пожалуйста, пишите в комментах, это очень важно, я буду мониторить и увидимся в следующем ролике.